Итак, трекер китайского производства GT-06. Так выглядит, как в такой вот коробке пришел. Интересная комплектность. <coughs> Значит, что нужно сделать прежде всего? Прежде всего нужно поставить сим-карту. Вот, покупаете сим-карту такого оператора, который бы более-менее работал везде. А не в каких-то определенных участках брал или не брал. Значит, сим-карту вставляете вот в этот пазик, закрываете. Если вы видите такую точку белую, это выключатель. Его нужно вот в правое крайнее положение включить, как сейчас он включен. То есть каким-то спичкой или карандашком острием передвигать ее вправо. Это уже будет включенный трекер, уже будет готов к работе, осталось его только подключить. Значит... Что я решил сделать? Я решил не подключать его к сигнализации штатной, потому что электроники, когда много, это тоже не есть, наверное, правильно, потому что могут быть сбои, если будет ехать на дальнее расстояние, вот, и вас откажут или сигнализация, или трекер, то, конечно, это может быть головняк. Поэтому я решил трекер отдельно подключить, ведь, в принципе, что мы хотим добиться трекером? Мы хотим знать, где находится автомобиль в любое время, в любой момент этого желания значит этого достаточно вполне не стоит сказать искушать судьбу и включать его еще к сигнализации вот потому что опять же повторюсь что могут быть различные случаи у меня знакомый так поставил трекер, потом трекер у него почему-то программа слетела, он потом не мог завести машину одним словом навозился поэтому я решил трекер подключить просто отдельно значит что входит в комплект микрофон датчик на движение на удар значит вот этот вот это гнездо для подключения сигнализации или алярма я его тут сразу соединил значит вот эта часть идет э, через предохранитель на реле я его тоже не ставил. вот я значит просто подключу сейчас красный провод это минус, это плюс то есть, а черный это минус. Вот после предохранителя я воспользуюсь двумя проводами, просто протяну к месту нахождения трекера плюс и минус, и трекер у меня будет работать постоянно, то есть не надо будет ожидать там зарядку батареи и так далее, он будет работать у меня нон-стоп. Так, как я решил, будет удобнее, чем когда сядет батарейка, вы будете там посылать ему сигналы, он не будет отвечать. Ну, это тоже нету смысла в этом никакого. Значит, как подключить? Ну, сим-карту вы, когда купите, то конечно же возьмите сразу же номер сим-карты, введите в телефонную книгу вашего телефона. Вот, обозначьте как-то там трекер, сигнализация. Ну, как-то так. Вот. Затем подключите трекер к сети, как я показал. Вот это плюс-минус этого достаточно. Трекер уже будет работать. Здесь вот есть три точки, они будут светиться разными цветами. Значит, трекер подключен. После того, как вы подключили трекер, у вас SIM-карта э уже находится в трекере, горят лампочки. Вот воспользуйтесь инструкцией. Инструкция очень простая. Вот берете, если тут видно, конечно. Вот отправляйте смс с надписью begin решетка begin решетка Password. и еще раз решетка отправляйте на номер вот этого трекера после чего он вам ответит следующей командой вот здесь написано begin окей, okay. это значит начало уже положено уже можете работать ну, для того чтобы скажем там, обезопасить себя вы можете еще раз вот отправить пункт 6.2.1 где написано password old, это значит пишите значит следующее password решетка, слово паспорт, решетка old, это старый password, new password, да, то есть вы пишете старый паспорт, номер паспорт э, э, номер это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот как здесь написано. Вот видите. Вот. А здесь, где слово new, вместо слова new пишите новое. Ну, скажем, там выдумайте какое-то. Оно должно, быть, должно состоять из 6 букв, из шести цифр. Вот видите, написано этот номер. Поэтому поменяйте паспорт сразу. И ваш трекер, собственно говоря, готов к работе. Вы можете даже попробовать позвонить на него после этих всех манипуляций, которые вы сделаете. И после звонка он делает два гудка, на третьем гудке он сбрасывает. И через определенное время там вы получаете ссылку на Google карты, где вы будете увидеть свой автомобиль, местонахождение его, точнее. Вот И таким образом будете пользоваться трекером для того, чтобы определить местонахождение своего автомобиля. В случае, если вдруг кому-то удастся его все-таки угнать, вы всегда его можете найти благодаря этому трекеру. Естественно, его нужно спрятать. Когда будете его монтировать, не ставьте его где-то какие-то металлические корпуса. Вот особенно рекомендую не ставить его ни под капот, ни под крышу автомобиля. Работает он ну, там жутко плохо. Поэтому самое оптимальное место это ставить его где-то впереди под панелью или у кого, допустим, хэтчбэк автомобиль сзади, так чтобы он полностью находился под сказать, открытым небом. Ничего ему не должно мешать, особенно крыша. Стекло это еще автомобиля ладно. Но металлические предметы, это однозначно не должны мешать ему. Поэтому, если хотите, чтобы он хорошо работал, и не ставьте, опять же, где-то, вот как мой товарищ поставил возле магнитолы, затолкал его там, там магнитола стояла, она тоже закрывала, в итоге он там плохо работал, пришлось ему переставлять его. Поэтому сделать один раз нормально, и будете пользоваться этим замечательным китайским устройством, которое будет отлично находить ваш автомобиль, показывать его место расположения координат. Всего хорошего!